Я нахожусь в салоне «Алтера», всем советую, хороший коллектив, добрые люди приветствуют. Это не обман, вам гарантия, ну, 100% точно, чисто от меня. Приезжайте, здесь очень хорошо.